Люди обращаются с негативными состояниями, паническими атаками, депрессивными состояниями. И это действительно проблема. Стресс влияет на наш желчаток. ток. И, конечно же, витамины тоже проходят транзитом. Какое настроение мы можем иметь, если да, мы находимся в таком состоянии, и организм буквально у него недостаток питательных веществ? Любое драматологическое заболевание подразумевает собой высокую токсическую нагрузку на организм в целом и, в частности, на детокс-системы, а именно на почки, на печень и на лимфатическую систему. Мицеллярные препараты, независимо от того, в каком состоянии находится человеческий организм, усваиваются максимально эффективно, с биодоступностью почти 98-99%, что из разряда нереального. Среднестатистическая, например, витаминка, которую вы возьмете в магазине или в аптеке, она усвоится, ну дай бог, если процентов 8-10. Это если прям вам очень-очень повезет с вашим организмом и с вашими системами усвоения. Что такое мицелла? Это капсула или оболочка, которая является транспортным средством. Она доставляет питательные вещества. Бонное назначение мицеллярных препаратов позволяет улучшить клиническую картину, приводит к улучшению даже без назначения гормонов, антибиотиков и антимикробных препаратов. Мы видим, что у пациентов достаточно быстро меняются показатели клинических анализов. Мы видим, что у пациентов восстанавливаются гормональные функции организма. Мы видим, что у пациентов восстанавливаются очень многие дефициты. Мецеллярная форма со своей биодоступностью максимально эффективно доводит питательные вещества и наполняет организм, буквально оживляя его. Так как у организма повышается резистентность, так как у организма повышается ресурс и организм сам справляется с заболеванием.